Ребята, а это продолжение нашего ролика. Если вы не видели, посмотрите его, оно будет в конце ролика. Ну, кстати, но ну, неплохо, зато я хотя бы не на самом последнем. Вы как поняли, в, в, в прошлом ролике у нас... Да, Ах, да. меня... А, -пы -пы. Я... <связываю> я, <связываю> я, Что? Да не, это нормально. Давай Ой, сейчас 12 я. 12 киллов, но да. неплохо. Так... О, у тебя тоже тысяча опыта. Ну, да, потому что новые режимы всегда много... уможны. Так, сейчас. Ребята! Я а вам делаю рекламу. Вы должны покушать мамба с колой. И. Так, выходим. И сейчас посмотрим режим под названием Снайперская дуэль. Кстати! Как я играл снайпер? Только олды вспомнят о игре на... о... о режиме под названием э... Снайперская дуэль. Потому что блин. Mm, не снайперская дуэль. А... а, битва снайперов. Mm, нет. Я забыл. О! У Дай... меня мама делала битва на М40 с гравитацией. Да. Я просто прыгаю на бесконечных высотах. Ага. О! Вс. Виктор любит траву, либо знает... Uh -huh. Виктор любит траву, Виктор знает кунг-фу. Так, Леппэшка, ха-ешка. Так, сейчас я начну. Сложка. Ммм... Mm. Очел, чел, здорово. Коля, это Коля. Опа. <соснания> <соснания> Нога. По больному. <соснания> ты ему по больному, пацаны, кто почувствует, эту будет. О, о, Шесть О, Шесть О, голова. Чисто в спину тебя зарезал. О, ветрел! Кто знает пацаны ветрила? Ветрел нави! Стали ветрил! Играет! Ну а что-то как-то странно, потому что ветрел играет только в папу. Mm -hmm. Я его тут же приглашу в друзья. Так, окей. Удал! Алмазная медаль. Минус два. Давай, но он уже на твоей базе. Жди его с ножом. Он все заберется наверх даже я хочу спрыска его взять и по-больному по дать ну, да блин по-больному не дал, но... <сослужит> <сослужит> собака! собака! собака. <сослужит> это Марик, а это Гелик Марик это Ламба, Ламба это Гелик О, это Лада, а это Лада <сослужит> <сослужит> <сослужит> так стоп, сейчас есть месть. Да, Он месть. Век. Он выполнил месть. Но я сейчас ему отомщу, замщу. <рес> тут несколько. <рес> Надо было не убивать. Все зарежут. Нет, зарежут. Зарежут. Они не зарежут. Ууу, а 14 хп, ребята. Ну, Три просто... кило просто сделал с ножа. О, месть. Просто. Плюс 5. Виктор знает Виктор любит каву. Виктор знает какой-нибудь. О, ребята, это было больно. Так, значит. По-больному. Да. Так, сейчас. А хотя куда мы знаем, куда он тебя застрелил? Ну да. Это, возможно, даже голова. о хо о о о хо Не, ну это реально Нави какой-то. Да, согласен. Из кино море. А, я уже думала у него, у него нож есть, ха, бомжара ножа нет. Тем временем я, который бегает без ножа. Генезис есть, фу, а ножа нет, бомжар. Ой, ты. А, я думала у него кнайф, ребята. У него есть кнайф. Да, у него есть кнайф, ай, больно на ноге. Джефф из Кнайфмен. Люди, которые. Была... Подождите, люди, которые шарят uh, на английском языке, uh, переведите. Что это такое? джефф из Knife Man. Самые только лучшие читер С английским не знанием. Это cheater! перевести это? Мне кажется, Agreed. меня разматывают как по маслу. А, его убили. Ну блин, я как будто ну. Ну... Мы... Я ну, как-то как расслабился, будто... Мы... Ой, ты как мог промахнуться? Алло. Давай! Да что за фигня? Слишком быстро вышел с ножа. Все, он тебя ждет. Голова без прицела! Ты вовремя убрал прицел, братанчик! Ты вовремя убрал прицел, братанчик! Ты братанчик убрал! Опа! Нет! А, ну да. Копия себе. Ну это я еще не знаю. Тебе капец. Это уже все знают. Ну это как? Не, он тебя. Это убью. поникс! Это пони! Какой пони. Давай! О, чисто. И месь еще. Прикольно. И без прострела чисто. Выстрел в голову плюс пять отдает? Да. Я только сейчас узнал, прикиньте. Прикинь. Я успел mm. с тебя. Почему больно? Да. Месть, я ему атом есть. Я ему атом есть? Да, это атомный месть. Атом есть. На, О, тебе, купец. Все, капец тебе. Капец. А, не, не капец. Болос. Я профессионал. Ну, как сказать, профессионал. Да, я профессионал, я ну, лучше наобиграю. Ну, только играть. профессионал, ну ладно. Ну и что, профессионал? Я прострелял. Давай. Чего можешь убить его? Ну да, не могу, прикинь. Ну он с копом! Кулаком! Успокойся. Блин, <Celebr Kendige> иди! совчик. Не кричи это так! Чисто, красиво! Чисто, да! Красиво, да! Самый ценный игрок до алмазной, Он донатил, он задонатил батл пас Видишь, у него это золотая из батл пассов! Я играю, я играю, я играю. Подожди, подожди, подожди, собака! Ребят, вы это сами видели? А? Подожди, я играю, я играю. Подожди, это шикарный генерал Агавса. Я играю, ты играешь. Я, играю. Я, играю, ты играешь я, играю. я хочу посмотреть, если могу открыть. Э... Я играю, ты играешь, я играю. Нет. Ты... Не, у меня бурт, у меня там 61 было. Шестьдесят шесть? Ребята! Агав, эти забыл поставить. Ай, больно на ноге. Давай тот режим, в котором ты играл. А, так их только 30 штук можно. Да, плиты! Давай! Отходи! Так, ребят, мы сейчас появимся в игре! Ой, Тач! Мы уже в игре! Играй! Ой, так. Здравствуйте, дорогие челодое моловеки! И меня сразу же унизили. Что, там уже показывается дальность? А-а-а. Есть! А... Я его только дотрону. забрал мощь. Два кило! Ладно. Сейчас попробуем с Таджика тащить. Ой, слышь, Таджик, ты где, Таджик? Ты чего, ма? Я твой. Есть первый килл! Держи. Давай, сюда. Больно. Почти. 99 хп я ему нанес. Я ему только 99 хп нанес. Кипец. Давай, жду я вас. Четыре минуты тут только. Э-э-э. Блин, я стал дико проиграть. Я следил за той частью. Ну ладно. Что? Я проигрываю жестко. Больно. А, ой, ты. Да почему так? Всегда аед? Блин, мне просто нельзя. Тебя пельмешек убил. Я понял, где он. Есть! Есть! Отбился, отбился. Я знаю, где он... Ой-ты! Чалодой человек! Чалодой человек? О, Чалодой человек. Вкусно звучит. Ну Чалодой да. человек. Ой-ты! Я хотела ему просто попасть, но не получилось. Я хотела ему кабину. Ой-ты! меня забирают. О! Блин, Марк, пожалуйста, не дергай креслом. Я из-за этого промахиваюсь. Милер. О, месть. Я пельмени убил. Ух. Ой, пельмени еще О, пельмени. А, это идет запись, ой, извините, тогда я не знал, просто ты видел то, что ты выключил запись, я так спокойно и говорил. Есть, так. Пельмень тебе отдали, вот Подарили. Блин, ребята, мы проигрываем. Нет, мы выиграли. А, не угу. Я забыл, то что мы затерп. Угу. А сейчас мы их додали. Один килл только, Фан, блин, ты бы мог сделать килл, если бы хотел. Ребята, прикиньте, нам надо сейчас три тысячи миллиард. Чего это тысячи миллиардов? Тысяча, Больше я сказала, миллиард. <соскопом> ну он с копом, прострелом, прострел. Нет, ты должен садиться, ты должен вот так вот сядь. Я знаю, но в таких ситуациях я просто не думаю. Думай. <соскоп> <с1> <с2> <с2> я стою, я хочу. Сам Вроде бы с седьмого класса. Вообще вылезет. Ага. Ты что покажешь без, э, Ты с седьмого класса, а я с четвертого. Но да, называй меня как хочешь. Окей. Okay. Нуп. А это уже было видно. <с2> <с2> И про маму не шути. Кстати, ребята, э, только, только нормальный человек, знаешь, как называется? У меня есть страна, называется Стаклин. Она, она весит 1500 километров в час. У, а вот это было сейчас обидно. Я просто... Кому-то! У, Аид. Аид сейчас будет орать микрофон. Уф, уф, просто уф. Больше ничего не добавить. 35 минут! И 35! И в голову, и месть! Вот просто вот лучший, вот. лучший бонус на данный момент. Лучший бонус отпустил. Нам еще 20 секунд продержать. Что пингует? Пингует дико, конечно. Дико, но терпимо. Опа! Запингуйся Нет. сюда. Нет, все равно. Ты должен быть готов! 9! Он 8, 8, 7, 8. 6, 5, 4! 3, Мы выиграли один. Чаладойчи, человек, Тут да самый нет. ценный игрок, Канакиен. Нет. Третье место. А, я улучшился. Кстати, тогда было у меня 19 смертей. Ух. <свес> <Что? свес> <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> 10. 10 удачи. <свес> Ай, больно на ноге! Все, все, ребят, на этом у нас наш ролик заканчивается. Но мы хотим вам показать одну вещь. Если вы хотите поиграть вдруг со мной или против меня, ну, вы меня выиграли, потому что я нуб. Так, смотрите. Сейчас загрузится у нас. Вот. И вы увидите. Вот, напишите мой ID. И вот в каком я нахожусь клане. Поэтому, ребята, если вдруг вы хотите со мной поиграть, э, с, ну, ссылка на дискорд мой канал будет в описании. Всем пока-пока.